отряд на разведку в лес. Второй отряд. Бегом, марш! Последний раз отряд ехал назад, мимо банка. 114-й. Как ты мог быть таким безответственным? Лунтик обязательно найдется. Ты повел себя очень плохо. Посмотрим, что у нас интересного сегодня в лесу, в лесу происходит. Снизу, а то без вас нам ее не вытащить. А я так хочу увидеть закат. Каждый день приносит нам что-то необычное и интересное. I'm